Хорошо, тема исходящего и входящего потока. ребят, потрясающая вещь, когда э, я это понял в свое время, я понял, что в принципе можно в любой сфере жизни состояться абсолютно. То есть финансовая и вся остальная сфера жизни. Система исходящего и э, входящего потока, то что исходящий и равен Значит, смотрите, э, исходящий рай, равен то есть это, ну, грубо что посеял, то и пожнешь. Когда мы делаем исходящий поток, мы в любом случае получаем входящий. То есть, ну, принцип Умиранка, да, если мы делаем добро, то нам и добро возвращается. Если мы делаем зло, нам, нам зло возвращается. Значит, причем это касается тоже денег. Когда ты делаешь позитивный исходящий в плане денег, тебе приходит позитивный входящий тоже в плане денег. Значит, смотрите, когда мы начинаем говорить о компании Toll Fusion, мы делаем исходящий поток. И вот этот исходящий поток, он всегда считается, и вам приходит входящий. Значит, смотрите, вот, знаете, это как бы не я придумал, это давно уже придумано, вы сами это знаете, это немножко, может, такая понятная интерпретация вот этой модели, значит, и, исходящий, исходящий поток. И а, здесь мы сейчас поговорим вот, относительно денег, относительно нашей компании Toll Fusion. Значит, когда мы делаем единицу исходящего потока, мы в любом случае получим единицу входящего потока. То есть, когда ты что-то сделал, то есть это закон сохранения энергии, да? Закон сохранения энергии ты в любом случае получишь а, исходящий. Если ты сделал две единицы исходящего, ты получишь две единицы входящего. Пример. Когда ты проводишь встречу, личную встречу, и ты разговариваешь с человеком, ты даешь ему информацию по поводу денег, а, то, что здесь можно заработать, это позитивное исходящее в плане денег, то а, тебе есть небесная канцелярия, да, так, где все считается. И когда ты провел встречу, ты сделал единицу исходящего потока, там в небесной канцелярии тебе засчитали единицу входящего. И ты в любом случае получишь э, позитивный входящий в плане денег. Причем не обязательно, что это будет сполт fusion. Сейчас, э, может быть, не совсем понятно, сейчас будем говорить, вы поймете. Значит, э, допустим, ты провел встречу, да, это единица исходящего, ты в любом случае получишь единицу Значит, а, Причем, чем больше ты делаешь единиц исходящего, тем больше приходит а, единиц исходящего, тем больше приходит денег. Вы знаете, вот у меня, а, когда я начал работать в ToolFusion, у нас было на самом деле очень много возражений. А, сейчас легко подписывать людей в ToolFusion, потому что не надо уже никому ничего доказывать. Все там Global Cash там получили. Да? У нас, когда мы начинали, у нас даже карточек не было, и нам люди говорили, но ты как бы... Ты вначале деньги получи карту, потом уже приходи к нам и что-то рассказывай. То есть было очень реально много сопротивления. Сейчас много подтверждающих фактов того, что компания сегодня работает и так далее. Да? Вот. И когда я начал, я, я делал очень много исходящего. Я первые полтора месяца каждый день проводил презентации, полтора месяца каждый день в офисе. В 7 часов. Сам. Лично никому не давал, сам проводил. Полтора месяца, суббота, воскресенье, праздник, не праздник, мы всегда собираемся, мы всегда проводим презентацию. Я знал, что надо проект качать, надо его делать. И мы его сможем, этот проект сделать это только вот именно усердием работы Я знаю, что можно продавить любую ситуацию, ее можно продавить только тем, что ты делаешь. Я знаю, что любой можно проект изучать. В любой индустрии, везде можно добиться успеха, если ты будешь работать. Просто тупо переставлять ноги. И вы знаете, у меня есть такая хорошая метафора по поводу бизнеса и по поводу дискретности действий. Вот когда мы начинаем бизнес, представьте, что мы, ну, как вот стоит вот там состав, вагон, да, и вы подходите к этому вагону и начинаете его толкать. То же самое, большой полфьюжн, и вы хотите этот бизнес развивать. И вы прикладываете, изначально вы прикладываете очень много усилий, и вагон еще не движется. То есть нет результата. Но вы толкаете, толкаете, толкаете. Через некоторое время вагон начинает постепенно что делать? То есть он начинает немножко пикаться, то есть вы те же усилия прикладываете, и уже какие-то результаты получаете. Через некоторое время вагон уже набирает какую-то скорость, и вы уже получаете действительно очень хорошие результаты. И в итоге, в конце, вагон набирает скорость, и вы можете уже сами зайти на этот вагон, и он вас сам везет. Ты уже не прикладываешь усилия, а результат получается сам по себе. Вот то же самое здесь. Самая большая ошибка в этом бизнесе, это, знаете, подходить к вагону, толкать и уходить. Вот у меня есть тоже люди в бизнесе, я вижу, потому что, знаете, так, я работаю. То есть поработал, отскочил немножко, поработал, немножко отскочил. То есть ты никогда не разгонишь вагон, если ты будешь вот так вот, подошел, отошел, подошел. То есть если ты уже взялся, будь, как бы, добро, доведи это до конца. Будь мужиком. Ну, если да, так. Да. У тебя должны быть вот эти стальные яички, называется. Да, должны быть стальные яички. Если ты взялся этим делом, будь добр, это все до конца доведи. Я так вот тоже, я разговариваю со своими ребятами. То есть, ну, это на самом деле, это классный проект, ты можешь много заработать, ты можешь дать много денег своим женщинам, маме, сестренке, супруге, всем. Ты будь мужиком, ты должен денег зарабатывать. Поэтому, не знаю там, у тебя должны быть яички, которые то есть, ты должен все это делать, полкать. Вот, значит, поэтому, если ты подходишь, толкаешь-толкаешь-толкаешь, потом отошел, он вагон, даже если ты его как-то разогнал, он все равно остановится. Понимаете? Поэтому дискретность действий. Если уж начал, толкай. И что бы ни произошло. Поэтому, э -э, исходящий входящий поток. У меня, знаете, как было? У нас было очень много возражений, и э -э я делал очень много презентаций, то есть делал исходящий, у меня реально пошли деньги, но только не от шли, но небольшими. У меня начали деньги приходить отовсюду. Вот, ну, бывает же так, что деньги вроде бы как-то вот отсюда приходят, отсюда, отсюда. Ну это, это реально ты сделал, там, нашел где-то, я не знаю. Самый такой кайф – это когда ты в зимней, э, в зимней куртке нашел там пятихатку. да? Неожиданно. Классно, да? Пошел, сразу потратил. Вот, но реально, то есть, пример, когда деньги приходят. Вы знаете, у меня был такой случай, мне звонит мой друг, и он, значит, я когда-то давно ему давал денег в долг, и он мне решил вернуть. То есть я уже про эти 50 тысяч рублей, я ему давал, и он, знаете, год-два нам прошло, я уже смирился с тем, что я их не получу, попросил долг, все, как бы, и, ну, чтобы это меня не держало, не останавливало. И, значит, он мне за говорит, я хочу тебе долг отдать. Я говорю, с какой кстати? Ну, как так, ну, неожиданно, так? И знаете, что, оказывается, я понял, что это входящий, Входящий, то есть ко мне идут деньги, потому что я делаю много их позитивного исходящего в план день. Он говорит, знаете, вот это как бы, ну, это на самом деле, ну, как, как ну, как, как нереальная история. Значит, он говорит, ты знаешь, я прочитал книгу а, Джеда Клейсона «Самый богатый человек в ее Ты читал? Самый богатый человек говорит. Если читали, понимаете, да, там, про деньги, правильные отношения, то, что их нужно возвращать долги, что нельзя с этим мыть, и, как бы, это блок, там, финансов, и так далее. И он ее прочитал, он решился сидеть, когда, представляете, он говорит, я хочу тебе отдать, ну, вот, привет, полный. Я говорю, ну, хорошо, приедет, отдай. То есть, такие вещи начали происходить, реально, которые, ну, ко мне пришли, начали, начали приходить деньги. Затем, смотрите, исходящий, потом пошел по фьюжу все хорошо, много денег. Значит, смотрите, вот, вот это все происходит выравнивание, где-то 4-6 недель. Бывает 6-8. 4-8 недель. 4-8 недель происходит в барабре. То есть не так, что ты... То есть там как... Нет instant pay. Там, в Коевселенке. Да? Это только у нас. У нашего Бога. У того Бога нет. У нашего Бога есть. Вот. Так вот, там в канцелярии они вам записывают и отчетность дают раз там 4-8 недель. У, у Богу, у бога, да. Значит, и то есть как бы там канцелярия, и они говорят, вот смотрите, тут накопилось, надо этому человеку выплатить. И вам приходят деньги. Сейчас объясню, знаете, вот есть программа LBA, да, есть Vice Marketing. Значит, это маркетинг, то есть ну, как бы, обучение для вообще топ-лидеров. И когда там говорят о том, что ну, нужно анализировать бизнес. Да, и там вот есть такая школа. я это реально поразило, когда я это изучал, я понял, что вот исходящий, входящий поток очень хорошо дают для бизнесменов. То есть это не просто эзотерическое знание, какой-то там человек, там, не знаю, урнул и написал, он пришел в голову, он написал, да, эзотерика какой-то. То есть это реально практические действия. И смотрите, вот там говорят, что вот ты э, как бы растешь, то есть ваш доход растет, и бывает да такие, знаете, вот это, хоп, да, такой подъем, и опять растет, растет, растет, растет. И вот в IS-маркетинге говорят, что ребята, вы должны всегда анализировать вот эти вещи. Когда у вас происходит пик, пик дохода, вы должны возвращаться на 4-8 недель назад и думать, что вы там такого сделали, что это привело к какому всплеску. Понятно, да? То есть вы когда-то сделали большой исходящий поток. Что-то вот такое сделали, какая-то рекламная акция. Они говорят, что вы сделали какую-то рекламную акцию, она дала вот этот взрыв. То есть не сразу, а потом. 6-8 недель происходит в работе. Поэтому вот это выравнивание тоже бывает 6-8 недель. Самая большая ошибка новичков. Он начинает бизнес, проработал 3 недели, говорит, ничего у меня не получается, люди не идут и все. И как, бы, и как бы уходит, да, там, умирает для бизнеса. Хотя ему, может быть, осталось, вот, еще одна неделя, и у него пришел, то есть, как бы, знаете, это опять закон сохранения энергии, накопление, накопление, накопления проявления. То есть не может долгое время копиться, да, как прыщик, копится, кто, чей там, копится, как бы, проявился. То же самое и здесь, в плане денег. То есть копилось, копилось и проявилось. И поэтому, знаете, иногда бывает в бизнесе, что человек бежит вот 100 метровку, да, 95 метров пробежал, вот 5 метров до финиша осталось, и он а, сходит с пути. Ну это самое, то есть ты как бы беги до конца, тебе в любом случае будет результат. И знаете, когда вот люди приходят, допустим, они говорят, я провел личную встречу, я провел личную встречу, и человек у меня не подписался, я сработал в ноль. Я говорю, ни в коем случае, ты сделал исходящий поток, единицу. Теперь в твоей небесной канцелярии уже поставили единичку. То есть, у тебя уже, то есть они тебе в любом случае придут. Может быть не от LockFusion, может быть как с другой стороны, но ты в любом случае деньги получишь. Поэтому, смотрите, когда я провожу встречу, я так думаю, что я даю исходящий поток. Будет он сейчас, не будет. Я не знаю, когда я получу деньги, но я знаю, что я их точно получу. Теперь следующий момент. Дальше идем. Мы принимаем это для себя. Что? Каждый день я проводил встречи. Я хитрый. Так. Сейчас смотрите, я сейчас покажу, в чем вообще, ну, почему, ну, почему как бы, все хорошо прет. Значит, я эти вещи понимаю. Потом я начал задуматься о том, что нужно в единицу времени создавать больше исходящего потока. Смотрите, я могу потратить час провести презентацию с одним человеком. Да, встречу. Это единица исходящего потока. Когда я за этот час провожу презентацию на 50 человек, это что уже? 50 единиц исходящего потока, и там в небесной канцелярии тебе уже отметили 50. Реально, ребята, работают. То есть чем больше ты рассеиваешь эти семена, тем больше да. тебе приходит. Я это начал понимать. Я а, проводил презентации, потом у нас начались городские презентации. Я всегда говорю, я, ребят, можно, пожалуйста, я хочу провести презентацию. Я понимаю, что это исходящий поток. А, и мне потом там в небесной канцелярии запишут. А, причем, смотрите, а, вот, допустим, сейчас что я делаю? огромный исходящий поток. Я даю ему знания, ну, как бы мотивацию, какой-то зарабатывать, это позитивный исходящий поток в плане денег. И там, значит, сейчас небесная пенцелярия говорит, о, а улучшение там в Москве что-то опять делает. Так, запишите, пожалуйста, считайте, раз, два, три, четыре, пять, так, ну, поболтию. все, через месяц получится. И хлопка будем. Дальше поехали. Мистика, не мистика, но смотрите. Что я потом начал думать? Я думаю, надо записать ролики, которые будут себе смотреть. Это что? Каждый просмотр на YouTube моего ролика это что? <смех> исходящий поток. Я думаю, если эти ролики будут смотреть все, они будут ими пользоваться. Понятно, они всем помогают зарабатывать. Это позитивно исходящий в плане денег. Мне там все это считают. То есть как бы у них, они там тоже у них есть YouTube, и они считают просмотры, небесных и Значит, они все просмотры, считают, и значит, себе вносят, и потом ко мне, значит, да. Приходит. Значит, я записал ролики, первые ролики свои, которые там такие, да, еще самые-самые первые ролики. И знаете, как бы, ну, вот я очень быстро воспроизвожу. И у меня нет времени там как-то делать, люди подходят и говорят, ну, что-то такие ролики стрёмные сделал. Я говорю, ты знаешь, вот уже все Россия на этих роликах деньги заработала, а ты пока вот, ну, как бы, ну, если не хочешь, пожалуйста, ты не, не пользуйся. То есть, мне нужно было быстро снять, я, знаете, я взял помаду со свадьбы, я говорю, завтра приезжай ко мне, лучше меня снимать в офисе. Он говорит, хорошо, а сколько дублей? А какие дубли, Я буду вот читать презентацию, ты должен меня снимать, потом мне должен эти ролики отдать. Я, значит, он приехал, он меня там снял. Значит, здесь вот Вика, Пак, здесь нет, она в Казани у нас сейчас тройной бриллиант, она там была. Что-то людей не было, потому что я думаю, вдруг там что-нибудь не так скажет или еще что-то. Значит, он меня записал, я, я, значит, его, значит, я говорю, давай, иди домой, быстрее, мне ролики уже нужны вечером. Я ему звоню каждый час, я говорю, ролики, ролики, ролики, ролики. Потом, значит, забрал, все в офисе перепрезентации вставил, все там, и на YouTube отправил, всем отправил, поскольку я расслаб, пошли. Через а, 7 недель я закрываю элитного бриллианта. Вот так вот, причем. Что знаете, у меня был, да, у меня был, а, причем, знаете, у меня был этот счет, я был три звезды долгое время. И потом за неделю я закрыл бриллиант, и он двойного сразу же, сразу же двойного. То есть в пятницу закрыл бриллианта. А в субботу закрыл уже двойного бриллианта. То есть это хороший, пришел что? Входящий. Потом я закрыл таким же образом, просто выскочил на элитного бриллианта. Затем я, значит, хожу такой, думаю, так, что делать дальше, надо закрывать лазурного. Вот, хожу-хожу, надо ролики перезаписать. Значит, потом я перезаписываю ролики, то есть то же самое, в принципе, я думаю, надо сократить, чтобы они были там по 10 минут, потому что иногда там людям кайфолом смотреть 20-30 минут. Я сделал, перезаписал, выставил на YouTube, тоже были вначале, я смотрю, постоянно посмотря, вначале были такие, как бы, неважняцкие, потом пошел, очень хороший и через буквально, на 4 недели я закрываю блюдо, то есть лазурный бриллиант. Значит, так, затем я начал э, понимать, что вот эти, то есть, ну, я понимаю, но я вижу, что они очень хорошо работают. Потом я решил, что я из своей странички ВКонтакте сделаю, как бы, я уже смеялся в тем, что моя страничка ВКонтакте, это моя страничка, это страничка TalkFusion. Вот. Я думаю, я сейчас буду всех добавлять там, буду добавлять там новости, чтобы все приходили на мою страничку и смотрели, да, информацию. Значит, когда я это сделал, через буквально, наверное, я это решил, начал это делать, через буквально, наверное, 4-5 недель я закрываю гранты. Причем в самолете, когда я летел из Казахстана. Вот. вот так вот и гали. Я не знаю, как... ну, это, это мистика, но это работает. Сейчас, э, тоже будет, вот я смотрю за э, ребятами, которые создают исходящие потоки, и у них тоже вот реально там 4-8 недель у них происходит взрыв в бизнесе. Поэтому смотрите, вот я сейчас монет в плане исходящего потока. Я всегда ищу способы, каким же мне образом увеличить исходящий поток еще, что же еще придумать, чтобы увеличить исходящий поток позитивных в плане денег. И э, вам надо это тоже делать. Смотрите, если у нас идет презентация. А, вот ты должен стараться презентацию проводить постоянно, потому что ты должен стараться делать исходящий поток. Вообще, когда ты просто открыл рот и рассказал, сказал «лог это уже исходящий поток. Везде, в контакте, а, своим друзьям, то есть вы везде должны, даже знаете, вот, я езжу на машине с логотипом «лог фьюжен», да что такое? Исходящий поток. Я знаю, что, вот, знаете, я вот, например, приезжаю на светополе да, и все сразу же смотрят, читают вот Все, я ну, как бы, всегда замечаю глаза, то есть у людей, или там я еду, допустим, люди всегда обращают внимание. Ну и хорошая машина, и полфьюжен написано, люди всегда не задают вопрос, что такое. Я, я, я, они начинают задать вопрос, кто-то заходит в интернет, реально кто-то смотрит. То есть и это исходящий поток вот. и думаю, что еще придумать такого? Я еще кое-что придумал. Но вот, да я вам об этом не расскажу. Чего? Потому что сейчас я значит, это должен все внедрить. Потом смотрите, проведение мероприятий, да, вот, организация мероприятий, да, это тоже исходящий, мощнейший исходящий поток. Поэтому если хотите много денег, вы должны это использовать. И по поводу чтения презентации, ребята, вот с этого и все начинается. Те люди, которые начинают про презентации, у них очень хорошо начинает расти доход. С этим понятно? Да. Поэтому пользуйтесь моей страничкой ВКонтакте. Да, она реально работает. То есть э, там есть, там постоянно выкладывают свежие видео, там наши автопробеги, там пишу информацию. Э, вы знаете, даже исходящий, когда у меня человек, э, когда вот у меня день по, по 10 сообщений приходит, честно. И как бы, э, я сейчас уже не на все успеваю отвечать, если я просто ну, как бы игнорирую те, которые могут ответить спонсоры, Потому что физически я не успеваю. Но если есть какие-то вопросы, то есть мы начинаем их разбирать там, э, как бы с, с людьми, я стараюсь отвечать на эти вопросы. То есть я делаю очень много исходящего. С этим понятно? И вы знаете то, что даже ну, это во, всей сфере, во всех сферах жизни исходящее, когда не знаю, ты строишь отношения с человеком, ты должен начать вложиться в эти отношения, так и ты должен начать дать исходящее для того, чтобы получать а, какую-то взаимность от а, человека, от любого. Там, ну понятно, да, то есть во всех сферах жизни, ребята, это работает. То есть это непреложный закон, как сила всемирного тяготения. То есть вот я сейчас шаг сделаю, там, не важно, сколько там мне лет, не важно, сколько я зарабатываю, не важно, какой плохой, хороший, я все равно упаду. А, то же самое здесь. Веришь ты в это и веришь, что это же закон, который нужно соблюдать. И еще раз, если ты знаешь правила игры, у тебя есть шанс выиграть. Понятно, да? А это и есть правила игры, которые нужно соблюдать. Вот это исходящий-входящий поток. О, окей, хорошо. А, есть еще какие-то вопросы. Буквально три минутки на вопросы, пять минуток, и мы начнем тестимонить. Тестимонить, да? Тестимонить. Тестимония это. Все говорит, тестимония. Я думаю, что за тестимония, когда мы с тобой увиделись. Ну да. Ну, как бы это поздравление. Поздравление, тестимония, да. Фокус друга. Это значит команды. Это называется спецназ, или спецназ топ Они все раскрашиваются вот, так вот значит, и мы их отправляем в город самолетом э и сам. Вот. Это шутка. Значит, фокус-группа — команда, которая уезжает в город и начинает работать. Обычно это 4-6 человек. Это со статуса плов, Люди, которые уже создали команды, которые уже могут, э у них есть команда, у них есть чек, и они приезжают в город и начинают там работать. Я как просто объясняю. Снимается офис. Если надо, там снимается квартира и начинается работа в этом городе. Причем, знаете, надо расширять географию, нужно выезжать в фокус-группах. География, ребята, нужна. То есть вы не сможете бесконечно расти на одном месте. Вы должны делать географию. Это и есть стабильность бизнеса. Поэтому, еще знаете, что я заметил, когда ты приезжаешь в другой город, ты не можешь больше чем заниматься, кроме top-fusion. Вот мне очень тяжело работать в Казани. Потому что там ну, как бы твой родной город, и ты утром просыпаешься, и там начинают тебе какие-то вопросы, там надо, сюда, надо даже, ну, съездить, парклату там заплатить, да, еще что-то. Мне там сейчас вот надо добыть, да, да. мне сейчас надо на машину колесо купить, что-то ехать. Вот, я сейчас поеду в Казань, буду бить вопросы решать, ну, на банк едет. То есть, понимаете, уже недоработаем. Вот, а когда ты выезжаешь в город, в другой, что тебе там еще делать? Ты на сто процентов эффективно начинаешь а, делать а, бизнес. И, вы знаете, как бы у тебя убираются все стереотипы. Ты в чужом городе, тебе, простите, ну, срать, где подумать. Ты идешь и начинаешь там всех там дергать, приглашать на презентацию, общаться и так далее. <свеч> Причем «Дай Матраж» очень хорошо написано, э, не важно, кого знаете вы, важно то, кого знают они. И когда мы в городе, вот как, говорят, как взять город? Да очень просто. Я я, я сейчас уверен, там, я не знаю, возьмите любого бриллианта, абсолютно любого бриллианта, Uh, я сейчас уверен на процентов, вот выбросить его в городе, ну, дайте ему телефон и глобал кэшка. Да? Все. Uh, выбросить его в любой город. Он через неделю будет делать презентации там, на стороны 150 человек. Потому что он будет с аэропорта ехать uh, на такси, он уже так подпишет таксиста. Uh, сразу скажет, пиши список 20 контактов. За, там, начнет с, с этим списками работать, да? начнет, там с ним встречи проводить, снимет офис, uh, там, не знаю, скинулись. Начали, ты говоришь, что ты два человека подписал, а потом ты говоришь, завтра еще приводите, завтра еще приводите, и к концу недели зал 150 человек собирается. Вот так берутся города. Очень просто. Поэтому не важно не только узнать, и вы, и важно, только узнают о ней. Окей, вопрос был. Есть структуры, которые уже есть, не работает поступать поступает так же, как э, поговорки индийские, если лошадь в топлость Лошадь в Смотрите, вот мне мнение. Значит, у вас всегда есть энергия, У вас вот есть то у вас есть энергия. И она расходуется, и вы ее тратите Она что-то. И у вас есть выбор. Либо вы можете эту энергию тратить на то, чтобы оживлять мертвых, реинкарнацией занимать, да? Либо вы тратите на то, чтобы найти новых. Вообще, как я ребята всегда советую, я говорю, слушай, ты просто прозвони всю структуру, вот ребята, кто у тебя есть, ты говоришь, ребят, я, я буду работать, и я хочу с вами работать, я готов вас вкладываться, делать трехсторонний звонок, э -э приглашайте людей. Если вы не будете там приглашать, то, ну, как бы, не надо там нянчиться. Рынок, рынок свободный и как бы, можно стартап, можно без проблем. То есть, вот, допустим, моя мысль, то есть, мое мнение – лучше потратить время на то, чтобы найти активных людей. Потому что, вы знаете, когда э, человек находится в таком анабиозе, то есть это, это заразно. То есть, когда ты начинаешь с ними общаться, и они начинают на тебя выливать очень много там вот этого ну, дерьма, да то, что там «это мне не получается», еще что-то, и ты под этим все равно какой-то вот. Поэтому, проседаешь. Э, ну, вот, вот так вот. То есть бывает, что это заразное, ты уже весь опустошенный, без энергии идешь домой, ложишься, думаешь, что неужели все так плохо? Лучше, лучше, свободно. Будем работать? Нет. Нет, тогда давай до свидания.